23 ноября в 7 часов 55 минут водитель автомобиля Toyota Mark 2 управлял транспортным средством на автодороге Куйбышево-Барабинск. На пятом километре данной автодороги вынесла автомобиль на полосу, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение со встречно идущим автомобилем Mitsubishi Pajaro Sport, водитель которого двигался со стороны города Барабинска. В результате столкновения Водителя автомобиля Toyota выбросила от удара на проезжую часть. Пассажир данного автомобиля погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи. А также за медицинской помощью обратилась пассажир с Тойоты. и водитель автомобиля Mitsubishi каких-либо травм не получил. Причиной данного дорожного транспортного происшествия явилось то, что Водитель автомобиля Toyota не учел дорожно-метеорологические условия, а также не обеспечил скорость, соответствующую конкретным условиям движения. Снегопад идет, хотя дорога почищена, но понятно, что в условиях снегопада все-таки скользкость на дороге у нас имеет место быть. Также хочу отметить, что водитель Тойоты и его пассажир не были пристегнутыми ремнями безопасности. В результате чего, после столкновения, как я уже сказал, водителя выбросило на проезжую часть, а пассажир, девушка, получила травмы несовместимые с жизнью. 6, а ей 30. Водитель у того, а, 31, а, 31. а, а это, это вообще не, не знаем. А муж и Да. да. Они не верит. так сказали?